Начнем с таких базовых простых тем, как вы их называете интуитивно всем понятными. А вот в интернете огромное количество информации, связанной с ретроградным Меркурием. Все вокруг постоянно спекулируют на эту тему, коммерсанты, не коммерсанты, все хотят так вот урвать кусочек славы, что-то про эту тему написать, какие-то там предсказания дать, и все вдруг массово решили, что ретроградный Меркурий — это самое страшное, что есть в нашей жизни, когда он там приходит и наступает, все начинают тихо шептаться в кулуарах, это не делай, туда не ходи, вообще сиди дома, ни с кем не общайся и так далее, там подобное. Так ли страшен черт, как его малюют, вот этот ретро ретроградный Меркурий? Пару слов можете вот на эту тему что-то сказать людям? Действительно, когда, ли, когда он наступает, нужно там не совершать финансовые операции, ну, какие-то важные дела не начинать. Стоит ли на всякий случай к этой теме присматриваться, а вдруг правда... Не очень. Ну, давайте так. Ретроградный Меркурий он имеет свою энергию, как и любая другая планета. И каждая планета делает свои особенные действия. Да? И в одном периоде ретроградный Меркурий будет действительно достаточно злым, и он сделает то, что надо сделать, да? и он натворит всяких поломок, недоделок, всяких фальсификаций, проблем и прочего, чего он делает по своей энергетике, может. А в другом периоде вы его не заметите. Он пройдет, как будто бы его и не было. И каждый ретроградный Меркурий — это очень особенное время, не похожие на предыдущие, и для одних текущий период ретроградного Меркурия действительно болезненно будет ощущаться, будут там технические, допустим, неполомки какие-то или абсолютное недопонимание с другими людьми, и люди будут разговаривать совершенно на разных языках, не, не понимая вообще, кто с кем о чем говорит. А другой период они, вот как я уже сказала, совершенно это не заметят. Я бы не стала делать из этого какой-то панацею, просто каждый период он имеет свои особенности. Да? У нас каждый год он другой, каждый период жизни он другой. Мы другие Планеты меняются, они тоже другие. Они встают в разные другие аспекты между собой. И все на этой планете имеет такое определенное движение, определенное, так скажем тенденцию влиять в конкретный период времени с определенными своими какими-то конкретными влияниями, да, вот такими, какие сейчас. А не так, что мы услышали слово ретроградный Меркурий и как э, по стадному чувству стали всего бояться. Давайте не про боязнь, потому что и так хватает. А вообще, всех. вот откуда Я, это пошло, почему его так боятся? У этой планеты какая-то особая характеристика, ну, не знаю, может быть, это особая медлительность. Вот почему так зациклились? Вот, видимо, взяли какую-то общую характеристику, да? Ну, просто это удобно. Давайте так. Это, это имеет, я повторю еще раз, свои особенности, да, свои задачи, свои действия, свое влияние на человека и на человечество. Да. И Меркурий одна из самых быстрых планет в том числе. Она движется очень быстро. И как она движется, мы тоже ну, можем отслеживать. Да. Если, например, Плутон, Нептун, там, Юпитер это медленные планеты, они, если уж движутся, то двигаются очень долго. И их влияние оно статичное, скорее чем какое-то очень такое активное. А Меркурий, он постоянный, он движенный, он, он как бы такое быстрое, быстрота его движения, она определяет вот эту как переменчивость, да, и сама по себе эта энергия достаточно динамичная. И, ну… Я не хочу как бы придумывать, откуда он взялся, да, я могу придумать, но я не буду, потому что я смотрю на это с позиции астролога, и я понимаю, что очень много чуши, которая несется за этим, за всем и за это. Это просто удобство, через которое можно влиять на людей. Но я повторю, что действие Меркурия как такового оно происходит всегда, и если он в прямом движении, да, но он находится, например, в знаке своего падения или в знаке своего изгнания, он может делать еще больше проблем, чем, например, в знаке своей силы, но в ретроградном движении, поймите. Здесь свет свои очень такие особенные тонкости, от которых нельзя все обобщать. Это не может быть общей температуры по больнице.